здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на неделю с 19 по 25 апреля уже с понедельника горячность и импульсивность меняется невозмутимостью и рассудительностью так как энергии овна ослабевают а силу обретает знак тельца 19 апреля меркурий соединяется с солнцем и в 13.30 по киевскому времени входит знак Тельца. С одной стороны, неоднозначный аспект, так называемое сожжение. Абстрагироваться от собственных интересов, всерьез заинтересоваться отвлеченной идеей крайне трудно. Восприятие чужого мнения осложнено. С другой стороны, усиливается интеллектуальная деятельность. Каждый вкладывает максимум энергии в личные достижения, в собственные мнения и оценки. Полученная информация – новые впечатления побуждают многих людей к творчеству все делается на подъеме легко в 23.34 по киевскому времени в солнце входит знак тельца в течение недели скорость и интенсивность действий значительно уменьшится но зато результат от приложенных физических и интеллектуальных усилий будет долгосрочный и основательный 23 апреля в 1449 по киевскому времени Марс входит в знак рака почти на два месяца. Здесь имеет статус падения, что неблагоприятствует начинаниям. Период застоя в социальной сфере, но активной работы на дому. Это время хорошо посвятить семье, обустройству садового участка, ремонту. Решение домашних проблем требует много энергии, затрат временных и физических ресурсов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 19 апреля, понедельник. Растущая Луна в Раке в гармоничном аспекте с Нептуном. В течение дня Меркурий и Солнце входят в знак Тельца. Не планируйте на этот день презентацию новой продукции. Не вносите изменений в рабочий график, особенно если вы занимаете руководящую должность. Люди отдают предпочтение устоявшимся схемам. Начинается хороший период для составления отчетов рутинной и умственной работы. Более подробно о транзитах планет по знаку Тельца в отдельном видео ссылка в закрепленном комментарии. Общение сегодня не располагает к откровенности. Повышена концентрация на материальных ценностях, поэтому может наблюдаться спад интереса к саморазвитию и духовному росту. Трудно найти мотивацию. Сегодня даже самое простое действие кажется невыполнимым и требующим слишком много усилий. Все получается через преодоление. Ставьте перед собой конкретные цели и работайте с конкретной проблемой. Луна сильная в этот день, растущая. Все ресурсы имеются. Пользуйтесь этой энергией. Четкое понимание желаемого результата придадут мотивацию. Творческие люди обретают вдохновение, воображение усиливается, повышается интуиция, а это помогает решить многие проблемы дня. Проницательность поможет в практических вопросах. Хороший день для гармонизации отношений с женщинами, партнерами и сотрудницами. Если есть проблемы в семье и в отношениях с любимым человеком, сегодня их можно устранить. Проявите благотворительность, и вам Вселенная вернет благо вдвойне. Усиливаются психические, подсознательные процессы. Для многих это день раздумий, мечтаний, витания в облаках. Улучшаются состояние психически больных. Обратите внимание на свои сновидения. Это хороший день для обследования и постановки диагноза. Прогуляйтесь у воды. Вы получите хорошую энергетическую подпитку. 20 апреля, вторник. Растущая луна во льве с 9.09 по киевскому времени. До этого почти всю ночь период луны без курса в знаке рак. Луна в напряженных аспектах с планетами в тельце, что создает соответствующую атмосферу. Будьте готовы к возникновению препятствий в течение дня. Активные энергии Тельца не способствуют быстрому решению вопросов. Лев, по которому движется Луна, на 90 градусов отстоит от Тельца, по которому движутся Солнце, Меркурий, Уран, Венера, Черная Луна, негативная кармическая точка. Аспект квадрата 90 градусов. Означает, что эти знаки не слишком хорошо гармонируют. Однако, если хватит самоотверженности и терпения для того, чтобы работать даже в сложных условиях, то можно получить великолепное вознаграждение в виде денежного, денежной компенсации и повышения социального статуса. В личных и деловых отношениях важно найти общее, что будет сглаживать негативный фон. Это уважение друг к другу, понимание личных границ каждого и осознание того, что упорная, напряженная работа гораздо приятнее в результате, чем конфликты и выяснение отношений в процессе. Луна в Альбе провоцирует обострение эгоизма. Нервозная, эмоционально нездоровая обстановка, препятствующая конструктивному деловому общению и решению важных делах проблем возникает из-за того, что каждый хочет показать свою значимость. Об обострении эгоизма мы можем говорить по меньшей мере, когда мы испытываем недовольство, неудовлетворенность, несогласие. Возникают разногласия с другими людьми. Любую ситуацию многие воспринимают в этот день с точки зрения возможности проявить свое внутреннее «Я». Как по делу, так и без. Но это хороший день для напряженной творческой деятельности. Удается создать нечто значимое и долгосрочное. 21 апреля среда. Растущая Луна во Льве в оппозиции с Сатурном. Это день активного внешнего действия. Все наши идеи, мысли нужно в это время оформлять, структурировать. Ведь просто рисуя карты желаний, далеко не уедешь. Если вы следовали рекомендациям, которые я давала в новолуние 12 апреля, можете прослушать, ссылка в закрепленном комментарии, то сейчас ваша энергия бьет ключом. Постарайтесь не выбиваться из этого потока и все поступающие силы направить на выполнение самых важных дел. Действую активно. Не отключайте самоконтроль и дайте себе возможность оценить ситуацию перед тем, как сделать решительный шаг. Уровень конфликтности также повышен, поэтому избегайте выяснения отношений с коллегами и друзьями. Старайтесь сохранить мир в семье. Оптимистический настрой поможет сохранить адекватность восприятия, чтобы избежать последствий необдуманных поступков. Рекламные кампании лучше отложить на другие дни, ведь оппозиция с Сатурном ограничивает, требует скромности, аскезы и упорного труда. Сегодня очень важно не сойти с дистанции при первом же противостоянии извне. Постарайтесь сохранить первоначально принятое стратегическое направление и не отвлекайтесь на второстепенные дела. Соблюдайте субординацию, нормы и правила. Также следует просчитывать каждый шаг или, по крайней мере, прислушиваться к рекомендациям людей старшего возраста. Здоровье также требует к себе внимания. возможное обострение хронических заболеваний. Постарайтесь избежать любых конфликтов и противоречий в этот день, иначе они затянутся надолго. 22 апреля, четверг, растущая луна во льве до 16.06 по киевскому времени, после чего переходит знак Девы. Период луны без курса с 15.10 до 16.06 по киевскому времени. То есть в этот интервал времени избегайте что-либо начинать. Не стоит планировать важных разговоров на это время, никаких поездок. Вечер очень ресурсный. Гармоничные аспекты Луны к планетам в Тельце очень позитивны для конкретной деятельности и выполнения практических заданий. Но для этого необходима интенсивная работа, осознание того, что конкретные действия принесут благоприятные возможности в карьере и долгосрочные перспективы в любых отношениях. Поэтому нельзя упустить ни единого шанса. Сегодня и в ближайшие два дня люди в основном грамотно распоряжаются материальными средствами и знают, как их правильно применять. Многие хорошо понимают и чувствуют форму, структуру. Предпочтение отдается прочности, стабильности, стремлению к, практи, к практическим результатам, опираясь на реальные возможности, расчет и конкретные условия. Единственная проблема в том, что может появиться лень. Обилие гармоничных аспектов сегодня вызывает желание расслабиться, насладиться комфортом. Поэтому люди могут до конца не использовать благоприятный потенциал этого дня. Сегодня многое делается легко, нет необходимости бороться или проявлять инициативу. В подсознании живет ощущение, что все получится из, без приложения усилий. А желание сами по себе исполнится поэтому можно упустить счастливые шансы и возможности хороший день для заключения официальных союзов партнерских отношений финансовых дел сделок купли-продажи 23 апреля пятница растущая луна в деве продолжает благоприятный потенциал вчерашнего дня если что-то не успели вчера сделайте это сегодня Марс, планета активности, инициативы, входит в знак Рака в 1449 по киевскому времени. Подробное видео по этому транзиту появится на моем YouTube-канале в ближайшие дни. Посмотрите, пожалуйста. Напористому Марсу некомфортно в знаке стихии воды. Здесь имеет статус падения. До этого периода, почти два месяца, Марс двигался по знаку близнецы, относящийся к стихии воздуха поддерживающему огненный Марс. В чувствительном знаке рака эта буйная планета предпочитает устремляться вперед, опираясь на инстинкты, а не просчитывая и взвешивая последствия своих действий. Осторожный рак не совсем подходит для агрессивной энергии Марса. Для собственной безопасности всем стоит замедлиться и вести себя еще более осмотрительно, чем обычно. Ближайшие два месяца это хорошее время для занятий домашними делами. Вы сможете использовать потенциал периода максимально эффективно, если сделаете ремонт, наведете порядок на даче, съездите к родителям. Основная астрологическая задача Марса наполнить энергией сферу, по которой идет транзит. Знак рака связан с домом, семьей, нашими корнями. Ситуации бывают разные. У кого есть вопросы, пишите контакты на главной странице и под видео. На личной консультации разберем любую тему и найдем ответы. 24 апреля. Суббота. Растущая луна в деве до 19.04. До этого период Луны без курса с 13.54 до 19.04. После чего Луна переходит в знак Весы. Гармоничный аспект с Плутоном в первой половине дня позволяет благоприятно завершить важные дела недели. Усиление волевых качеств, решительность в продвижении своих интересов помогут вам решить многие задачи. Вопросы распределения доходов, совместного капитала, алиментов могут принести прибыль, помогут в решении финансовых задач. Хороший день для качественных преобразований, деловых, партнерских взаимоотношений, для переоборудования производства или офиса. Вторая половина дня идеально подходит для бытовых дел, отдыха, самопознания. 25 апреля, воскресенье. Растущая луна в весах приносит хорошее настроение. Люди стремятся к контактам. Хочется провести время в хорошей компании, встретиться со знакомыми, заняться творчеством. В это время обостряется восприимчивость к красоте. Более выраженный интерес к противоположному полу. Улучшаются отношения с родными, близкими и друзьями. Луна в весах благоприятствует новым контактам. Но связи, установленные в этот день, ненадежны. Решительность ослабевает, принятые решения легко меняются. В то же время люди становятся гибкие их легко переубедить и склонить на свою сторону есть склонность к спорам но до ссор дело не доходит весы способствуют примирению и рассудительности на этом у меня все благодарю вас за внимание мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки моего youtube канала не забывайте подписываться у кого вопросы, пишите в комментариях. До новых встреч. До свидания.